Приветствую вас, друзья. Приветствую вас, интернациональная аудитория. Сегодня тема: как сделать фундамент под подпорную стену и подпорную стену на сухую. Какую бы вы подпорную стену не строили, какая бы у вас кладочка не была, кладка на сухую, как у нас, или кладка на раствор, любая кладочка, это видео может всегда пригодиться. Здесь. Будет террасы, 3 метра от дома. Мы сделаем подпорную стенку с вот этого камушка, со старого камушка. Для того чтобы залить бетон, в первую очередь мы вырыли траншею. Сейчас всю мягкую почву мы уберем до почвы жесткой и потом начнем армировать и заливать бетон. Мы сделаем хорошее основание, хороший наклончик в сторону дома. У нас здесь будет подпорная стена, терраса, которая просто вот, вот, она будет держать, вот как я удержу вот этот воздух, она будет держать вот эту землю. Для этого нужно выдолбить, достать твердую почву, но если ее нет, углубиться, насколько это возможно. В нашем случае здесь нет каменистой почвы, но здесь есть паспора. В прошлом видео мы показывали, как правильно сделать уклон траншеи под фундамент. У каждого своя глубина траншеи. В нашем случае паспора, то есть устаревший камень, он когда водой размокается, становится как глина, а когда сухой его вообще нереально удолбить. углубиться сильно. И нет необходимости углубляться, потому что подпорная стена, она там не такая большая, около 2 метров. Вот здесь насып насыпной грунт до сюда. Здесь у нас уже идет паспора. Отличается по цвету. Когда у нас траншея ровненькая, аккуратненькая, мы выставили арматуру квадратом, завели 6 арматур в каждую церковь для фундамента. Арматура должна быть не сильно толстая, скажем, 12к, 14к. В нашем случае мы использовали 14 мм. Не надо толщить, если там сырость арматура слишком толстая, начнет ржаветь, начнет рвать ваш фундамент. И залили добротный бетон. У кого как позволяет высота? В нашем случае мы залили сантиметры в двадцать, в некоторых местах 25 пять. Делали также строительный шоу. Мы делаем бетон. У нас песок, дробленный камень, то есть отсев и щебень. Фракция 3 на 3. 3 ведра 18-литровых. И отсева 3 ведра 18-литровых. 25 килограмм цемента М500. Кто-то из вас спросит, почему именно М500? Это же очень сильный, очень хороший цемент. У нас в данный момент только такой цемент. Я других даже в магазине не находил. И мы вот с ним работаем. Прежде чем заливать бетон, необходимо делать отсыпку из камня, отсыпку из песка. Можно щебень мы используем часто сколы камня для того чтобы вода хорошо утекала. в нашем случае нету такой сильной необходимости потому что траншея неглубокая и потом нам нужно было бетон залить чтобы его не было видно. В нашем случае есть складка на сухую через которую будет хорошо уходить вода. Когда заливаете бетон, его надо немножко вибрировать для того, чтобы он везде в разные щели попадал. В нашем случае вибратора не было нормально, все это вибрируется за счет палки. То есть вы можете сделать так же, если у вас под рукой нет вибратора. Как правильно распределить бригаду? Смотришь по способностям: что человек может, что он не может. Если он способный только тележку катать, тогда он будет катать тележку и подавать раствор. В зависимости от того, сколько людей. Иногда не хватает людей, тогда мастера катают тележки. А когда полно людей, мастера обрабатывают камень, а новички, которые не умеют обрабатывать, они катают тележку. Как поставить первый ряд? Зависит от ваших маяков. Первый маяк идет от угла к углу или от угла к строительному шву. Маяки деревянные или железные. Это уже на вас взгляд, как и в этом захотели маяки. И потом уже начинаете класть первый ряд. Я Вам скажу, натягивайте две нитки, и у Вас всегда будет первый ряд ровненький. Потому что иногда сирение обманчиво натягивают одну нитку, и сразу же видно, как у них пошли камни, Крывок. Один камень так перекошенный, второй камень перенукошенный. Профессионалы, они всегда видят, где у мастера ошибка. Поэтому натягиваете сразу две нитки, для того, чтобы следить по двум ниткам, ставить камни. Мастера допускают ошибки. Вот мне постоянно приходится с этим воевать не только новички, ну но и мастера. Итак, второе правило, о котором я скажу вам сейчас. Внутренняя сторона. С Самого низа. Не надо засыпать просто халики, щебень, камни. Их нужно выкладывать. Как вы выкладываете лицевую сторону, у вас она красивая, аккуратненькая, любая посмотреть. Вот так же внутренняя сторона, она тоже должна выкладываться на сухую. То есть не просто накидали камней и все, как будто вы строите. Почему необходимо именно так делать? во первых осадка земли, то есть земля, которую вы туда засыпаете, камни, которые разъезжаются внутри после первого дождя. Второе, вот вы построили эту стенку, а потом раз заказчик или архитектор какое-то изменение внес, там возле стенки сделать погреб или гараж, он начал разрывать почву и там все у него раз и посыпалось. Стенка просто берет и сыпется. Чтобы вот таких сыпучих стенок не было, всегда надо выкладывать, чтобы внутреннюю сторону всегда как бы строили и потом переливали бетоном. То есть, мы создаем прочность каменной кладки, как снаружи, так и внутри. А теперь следующее, то пространство, которое между подпорной стенкой и землей, чем его необходимо заполнять. Мы всегда заполняем это пространство с и от камня. То есть щебень, халикер, некрасивые камни, маленькие камушки, всем вот таким. Кто-то скажет, да я землей засыплю. Земля с камнем нормально. Но когда вы просто землей засыпете, эта земля, она как жижа. То есть, если вы хотите, чтобы ваша стенка стояла долго, лучше всего засыпать скальным грунтом или у нас отходы от того что мы обрабатываем камень вот мы такими отходами заполняем вот эту всю пустоту какая толщина засыпки в зависимости от того, какая у вас емкость, если у вас там 20, 30, 50 сантиметров, вы все это засыпаете скальным грунтом совместно с камнем, и даже если у вас будет очень большая площадка, лучше всего засыпать скальным грунтом. Все-таки земля, вы сами понимаете, она имеет свойство садиться. Даже если вы сверху залейте бетон у вас будет пустота в средине. Поэтому, чтобы не создавалась пустота, лучше это сделать один раз и хорошо. Обязательные должны отверстия быть для оттока воды. Вот у нас в случае они внизу стоят. В вашем случае вы можете тоже их делать, и можете делать побольше. Или просто, так как кладка на сухую сложена, вы можете Оставляя специальное так сказать, пространство, куда вода может свободно уходить. Очень важно, чтобы вода уходила, чтобы она не стояла внутри. В нашем случае, даже если это дворик маленький, и залезтся бетон или выложится камень, вода будет уходить. Но все равно существуют в зимнее время грунтовые воды, которые должны просто свободно уходить. Как сделать ту или иную кладочку? Принцип приблизительно одинаковый. Даже если у вас гранит. Не, не важно, с гранита можно делать шедевры. Очень красивые, подпорные стенки. Разные граниты существуют, разные камни существуют. Если это не совсем мелкий камень, как вот у меня был во Владивостоке, там действительно очень мелкие камни, из которых сложно что-то сделать на сухую. Ну, за счет мелких камней можно было строить действительно шедевры, потому что ты его как не повернешь. За счет мозаичных этих камней ты можешь выкладывать любую деталь. Я все углы делал круглые. За счет круговых подпорных стенок у меня красивые стенки получались. Ну, и теперь вы скажете, что в наших регионах, в наших краях это нереально сделать. Реально сделать у вас если нормальный камень, просто ложишь его на сухую и он все равно будет смотреться очень красиво. Даже просто лицевой стороной кладешь, расклиниваешь и с, совместно с растворчиком и все это будет красиво смотреться. Как сделать, чтобы как можно меньше зазоры были? Для этого необходимо нижнюю постель, боковые постели и верхнюю постель Делать так, чтобы это был угол камня не 90 градусов, а вот 80-84 градуса. И также самое верхнее, для того, чтобы вовнутрь класть раствор. Так, чтобы определенная косынка была, чтобы камень прилегал плотно к другому камню. И когда вы прижимаете камень, на лицевой части камня раствора не видно, а внутри существует раствор. И это определенный вид и стиль кладки. Я очень подробно рассказывал в мастер классе о сухой кладке. Смотрите по ссылочке. Если ваш камень поддается обработке, вы с него можете строить любые шедевры. И потом, если у вас вот такие камни не совсем квадратики, все эти неровности вы закладываете маленькими камушками для того, чтобы заполнить всю пустоту лицевой кладки. Вы спросите, а как же внутренний, что там полностью закидываем раствором, для того, чтобы камни скреплялись раствором. Вот таким образом можно вообще выкладывать на сухую и вовнутрь заливать простую глину совместно с камнями. Это будет не хуже держать. Единственное, что необходимо для мастера, это учиться обрабатывать камни, чтобы они шли вглубь. Каждый камшок шел вглубь. Ну и потом каждый ряд необходимо проливать бетоном для того, чтобы скреплять нашу подпорную стенку. Самое главное, на что должен обращать внимание мастер. Вся краста камня именно отображается, когда нижняя часть камня положена ровненько. То есть нижняя постель камня должна идти параллельно земле. То есть по уровню. Ну, не надо там брать уровень, каждый камушек вымерять, потому что вы никакой там метраж не выгоните. Просто следить, чтобы нижняя постель не была перекошена. Верхняя, она может быть хоть какая. Верхнюю часть вы всегда выровняете мелкими камушками. А нижнюю никак. Он, если уже стал крыво, все, он, он будет портить весь вид. Мы кладем по рядам каждый камушек. Мы выкладываем один ряд, положили, также сама положили внутри камушки, выложили их, внутри сделали забутовочку, чтобы каждый камушек скреплялся. И потом каждый ряд каждых 30 сантиметров или 25 см, мы заливали еще сверху бетон, чтобы это все скрепить. Какой должен быть наклон стены? Все зависит от вашей стены. Если это подпорная стена... Если вы хотите сделать наклончик или поставить его ровно вы можете сделать как у нас вот смотрите тут буквально 5 сантиметров на метр двадцать метр двадцать вот можно сделать 10 можно сделать 20 можно сделать 30 можно сделать наклон который вам подходит для той или иной местности даже если вот такой наклончик вот вот у меня наклончик он же может такой быть конечно может быть он может и такой быть он может такой быть и по 30, и под 45, и больше, и меньше. Хоть какой. Единственное, что если вы делаете дом в 2 этажа, 7 метров, и вам вы хотите наклончик сделать такой, чтобы вот, вот красота вот была, делайте внизу там полтора метровую стену, чтобы у вас не получилось там наверху 20 сантиметров. То есть это никуда не годится. Все-таки оно сужается. Внутренняя сторона ровная, внешняя под наклончиком. Что касается подпорных стен. Ну, конечно, то же самое. Все зависит, какая у вас подпорная стена. Вы можете подпорную стену в два камня сделать. Выкладываете низ в метр, а вверху у вас получается 60 сантиметров, 50 сантиметров. Бывает так, что заказчик хочет сэкономить, допустим. Он в один камень ставляет, в один камень. И ту сторону подсыпает землей. И такие заборы, они тоже имеют право на существование. Я вот на ферме тоже вот так. Там, если камня нету, если нету поближести ничего, в один камень с той стороны засыпаю э, землей с камнями и все, и такая стенка, она, когда пропитается водой, земля делает осадку, она закрывает все вот эти поры, которые между камнями, и все, и она красиво смотрится, и даже кривизна придает красоту. В нижней части ширина подпорной стенки 60 см. Там, где идет уже выше 50 сантиметров, так как там уже не имеет значения. Нижняя часть должна делаться так, чтобы она действительно стояла. Можно ли без уклончика делать? Можно... Почему и нет? Но лучше всего, чтобы уклончик был вовнутрь. Когда вовнутрь ложится стенка на косогор, это хорошо. Иногда ребята делают, строят, а у него раз уклончик наружу пошел. Вот это уже большая ошибка. Состав раствора, который мы забутовываем: шесть ведер песка, то есть отсева дробленного камня, на двадцать пять килограмм цемента и известь по консистенции. Вы же понимаете, что чем крупнее дробленый песок, он просто берет и сыпется. Для того чтобы он не сыпался, а лепился, ты мог в любую щель закинуть. Конечно, нужна вот эта консистенция извести. То есть добавляем известь и потом сам раствор становится эластичным. Известь сухая, специальная, которая продается в магазине. Для разных целей разная известь. Это видео универсальное для всех. Неважно какой у вас камень. Важно, как вы его обработали. Что касается вот этой кладки, вот такая кладочка, ну, средняя. Ну, ближе, -ближе к самой такой хорошей. Если взять стобальная шкала, ну, скажем, на 70%. Вот эта кладочка смотрится как нужно. То есть, ну, еще вы понимаете, что здесь можно сделать. Его можно обработать красиво, обработать каждый камушек, обработать квадратиком. Если вы посмотрите на вот эту кладку и посмотрите также на другую кладочку, которая вот э, со старого камня, но красота камня заключается и в том, как он положен, но красота камня заключается в обтекаемости, то есть насколько он больше обтекаем, насколько он порошечь, вот разной травкой, мохом, вот как вот здесь мохом, вот это и есть красота. Ты смотришь на эту кладку и тебе хорошо. Понимаете? Я не знаю, как, как вы, но я думаю, что такая кладка, она тоже заслуговывает своего внимания. Да, она, возможно, самая дешевая. Каждый камень он лож, ложится в свою ячеечку, в свое, в свое, так сказать, предназначение. То есть, и за счет этого он стоит хорошо. И если, допустим, вот эти все места, по позак закрывать маленькими, защебинить, защебинить, это все будет красиво смотреться. И на самом деле эта подпорная стенка делает свою функцию. Она держит грунт. Ну, это на любителя, это кому, что нравится. Вы можете вообще не обрабатывать и выложить на сухую. Вы можете обработать камень вообще под квадратик. Вся цена не вкладки, а в обработке. То есть насколько мастер затрачивает энергию в обработку. Если камень слишком хорошо обработан, естественно на него больше времени уйдет. если он меньше всего обработанный, значит на него меньше времени уйдет и быстрее положена стенка и он становится в цене дешевле. Поэтому здесь какую стенку вы хотите? мастера, когда вы смотрите, я хочу, чтобы вы разбирали по частям, чтобы вы видели эти ошибки. Я хочу, чтобы вы знали о них, чтобы вы учились тренировать свои мозги для того, чтобы строить правильно с камня, для того, чтобы быть хорошим специалистом. Учитесь зарабатывать на камне, учитесь строить из камня. Вот для чего мы с нашей командой делаем эти видео. Для вас. Некоторые из вас, состоятельные люди, смотрят и хотят, чтобы что-то построено было. Для нас это тоже является рекламой. Но эта реклама она всего лишь для одного человека, или для двоих. Ведь на самом деле, в нашей специальности, в нашей работе, необходимо не весь мир захватить, а достучаться к одному, может двум, а может трем заказчикам. Если хороший заказчик звонит, мне нужно 200 каменных домов. То есть его за три дня не построишь. Конечно, у тебя уйдет на это 10 лет для того, чтобы им построить город целый каменный. Конечно, нам нужны такие заказчики, которые будут строить города, и мы будем создавать эти города. Поэтому нам необходима вот эта реклама для того, чтобы вы понимали, что мы компетентные в этом деле. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки. Заходите к нам на сайт, учитесь, там есть хорошая школа, учитесь зарабатывать на камне. Я желаю, чтобы ваши подпорные стены стояли долго и не рушились, чтобы вы, мастера, зарабатывали все. Удачи вам!